Значит, мы с вами продолжаем лекцию 3. Значит, эта лекция во многом посвящена решению для однородного полупространства, решению задачи о поле плоской волны в однородном полупространстве. Эту задачу мы рассматривали в прошлом семестре, но сейчас нам важно ее повторить, поскольку последующие выводы для уже для решения задач в своей среде, для неоднородных сред, они будут базироваться для, на этих результатах, которые мы сейчас с вами должны вспомнить значит мы закончили предыдущую часть что значит получили одномерное уравнение гельнгольца значит для электрического магнитного поля значит вторая производная x то есть мы напомним что мы рассматриваем пару ех x аш ну и аналогичная пара есть связана и e y аш одна часть поля содержит одну электрическую, одну магнитную компоненту, ортогональную, горизонтальные, и вторая часть поля е, y, содержит компоненту горизонтальную y и горизонтальную, ортогональную ортогональную ей горизонтальную компоненту магнитного поля. Мы рассматриваем все, делаем вот для этой пары, а для второй пары там будет с точностью до знака все совпадать. Значит, для, значит, мы вывели, что, значит, поле. Электрическое горизонтальное поле удовлетворяет уравнению Гельгольца, одномерное уравнение Гельгольца, и то же самое магнитное поле удовлетворяет уравнение Гельгольца. Для решения, общего, решения этого характери... общего решения таких дифференциальных уравнений пишется характеристическое уравнение. которая, да, а нет, извиняюсь, общая, извиняюсь, значит, до характеристического, до характеристического, значит, общее решение подобных уравнений, значит, она записывается в виде экспонента в виде суммы экспонента. где λ1, λ2 – корни характеристического уравнения. уравнения. Это все из э, теории э, обыкновенной линейной дифференциальной уравнения. Значит, корни характеристического уравнения, которые записываются следующие. То есть вместо производной, э, вторая производная – это λ квадрате минус k квадрат, поскольку тут поле беспроизводное, то просто k квадрат остается, только коэффициент, как бы, в нулевой степени, лямбда в нулевой степени тут присутствует, равняется нулю. Вот, значит, лямбда квадрат равняется k квадрат. Соответственно, лямбда первое-второе равняется, значит, ну, минус, плюс-минус плюс, k, плюс-минус k. Соответственно, у нас получается общее решение. Да, коэффициенты c1 и c2, d1, d2, это некоторые произвольные константы. Произвольные произвольные константы. Значит, это общее решение, соответствующее дифференциально общее значит соответственно дифференциальных уравнений вот этих дифференциальных уравнений вот, значит, таким образом у нас получается e x от z c1 e в степени минус kz плюс c2 e в степени плюс kz h y от z равняется d1, e в степени минус kz, плюс d2, e в степени плюс kz. Вот общее решение для соответствующих дифференциальных уравнений. Теперь важно вспомнить, что у нас значит, про волновое число. Волновое число k равняется минус и омега на нулевое сигма. Корень из минус и омега нулевое сигма. Действительная часть k больше нуля. Е в степени kz Это представляет собой Е в степени действительной часть k плюс и минимая часть k. Значит, это делается как произведение действительной части К плюс, помноженное на Е e в степени мнимая часть К. К, извиняюсь. Z. Вот. Значит, вот эта часть образуется по формуле Эллера как косинус плюс и синус. Вот. А вот эта часть при Значит, если у нас модель с вами такая, значит, z вниз, значит, z равняется нулю, это воздух, сверху воздух у нас, z равняется нулю, граница земля-воздух, это земля. Вот. При z стремящемся к бесконечности вниз, экспо... то есть если мы идем, погружаемся вниз, вот этот... Значит вот, этот, значит, вот этот сомножитель начинает неограниченно возрастать, стремится к бесконечности. Этого допустить нельзя. Почему? Потому что это противоречит всем физическим условиям, что поле возбуждается из воздуха, а в земле оно должно потихонечку затухать с глубиной за счет скинэффекта. Если значит, у нас появляется неограниченное нарастание с глубиной, это ну, нарушает все нашу постановку нашей задачи. Следовательно, единственный выход, чтобы этого избежать, нужно вот эти коэффициенты при положительных экспонентах: c2 при e в степени e плюс kz и d2 ну это для x, а это для ширик d2 e в степени плюс kz Единственный вариант, чтобы избежать этого неограниченного нарастания с глубиной, это положить c2 равняется нулю, d2 равняется нулю. Таким образом, общее решение, общее решение значит, для электрического для x и HY для однородного полупространства. Будет выглядеть таким образом. Ех от z, c1, e в степени минус KZ, плюс hy... Я перезвоню чуть позже. Ага, сейчас перезвоню. hy от z, d1, e в степени минус KZ. То есть у нас должны остаться только экспоненты, затухающие с глубиной. Экспоненты нарастающие с глубиной должны быть, коэффициенты при них должны быть равны нулю. Вот общее решение для полупространства. Значит, здесь остаются неизвестные коэффициенты c1, d1. Они связаны с интенсивностью источника. Значит, когда мы рассмотрим отдельные компоненты, от этих неизвестных коэффициентов уйти невозможно. Давайте посмотрим, что происходит, как, ведет себя поле с глубиной. давайте отнормируем отнормируем и на глубине z x на земной поверхности это нормировка что нам позволяет нам значит у нас получается c1 e в степени минус к z разделить на c1 e в степени минус к вместо z у нас 0 стоит это c1 e в степени минус к z на c1, c1 и c1 сокращается, получается e в степени минус kz чистый экспонент уже без всякого э, экспонента с комплексным показателем это более сложная функция, но значит без всяких м, у нас м, значит э, коэффициентов неизвестных вот. Теперь, значит, ну, поскольку еще раз мы говорим, что К, комплексное число, у нее, оно содержит из действительной части К плюс и мнимая часть К. Давайте посмотрим, значит, на комплексной плоскости, как они соотносятся. Значит, а тут у нас мнимая часть, ось, поверти. Здесь действительная часть К. Значит, мы с вами говорили, что вот тут, значит, по модулю это... Значит, у нас сам, значит, это корень квадратный из омега нулевое сигма, это вот само к тут расположено, к на комплексной плоскости Вот, и оно находится минус 45 градусов. Мы уже разбирали, почему это именно, выбрали из двух вариантов, один здесь, здесь, мы выбрали вот этот вариант, у которого действительная часть к больше нуля. Вот тут вот, вот эта вот действительная часть к А вот это вот мнимая часть k. Мнимая часть К. Они равны по величине, но мнимая часть, значит, действительно часть k больше нуля, мнимая часть k меньше нуля. Они равны по модулю. То есть, как записать, значит, k равняется, значит, смотрите, тут получается... Значит, ну давайте, давайте действительно часть k, действительно это корень из омега мю нулевое сигма умножить на косинус минус 45 градусов. Это не что иное, как корень из 2 на 2, корень из омега, да, да извините, минимая часть k меньше 0. меньше нуля. Значит, Омега нулевое сигма. Теперь мнимая часть К. Это корень из омега нулевое сигма на синус. Минус 45 градусов. Это тоже корень из двух на 2 синус, так же как и косинус, но только со знаком минус. Это равняется минус корень из двух на 2. Корень квадратный омега, нулевое, сигма. То есть, ну, еще раз, значит, э, мнимая э, действительная часть К равняется мнимой части К, ну, модуль мнимой части К, а так со знаком минус. Угу. Вот, э, значит, теперь давайте посмотрим, как ведет себя с глубину. Еще раз, значит, у нас получается вот экспоненты, значит, э, значит ЕХ от z делить на EX на земной поверхности получается равняется е e в степени минус действительная часть к z плюс и мнимая часть к z значит если у нас Значит, в показателе сумма, то это равно произведению экспонента. Е e в степени минус действительная часть К Z. Умножить на е e в степени минус и мнимая часть К Z. Значит, ну вот эта экспонента, она так и остается. Экспоненты у нас. а е в степени минус значит это произведение косинус минус мнимая часть к z значит, плюс и синус мнимая часть к минус мнимая часть к Значит, таким образом, значит отношение EX на глубине к ех на земной поверхности будет равняться е в степени минус действительная часть k z умножить на косинус вот, части частика. Z и минус и синус мнима часть К z. Давайте рассмотрим поведение, скажем, действительной части ex от z к ex от нуля. Значит, это будет у нас Е e в степени минус действительная часть K Z на косинус мнимая часть k z. Значит, таким образом у нас есть произведение затухающей функции и осцилирующей функции. То есть вы, выглядеть будет вот таким образом, значит, если рисуем e, действительно часть, действительная часть EX z ex к, к екс на земной поверхности. Вот, значит, действительно часть будет выглядеть следующее Значит, вот есть затухание экспоненциальное, есть асциллирующая функции, которая в пределах вот этого экспоненциального затухания. Нет. Вот так будет выглядеть эта функция. Значит, если брать мнимую часть этого отношения, то мы будем иметь, с учетом того, что значит, мнимая часть z меньше нуля, то есть мы будем иметь... Так, вот это будет е e в степени, а, то есть э, минус е, e минус действительная часть z умножить на синус мнимая часть z, Но с учетом того, что мнимая часть k меньше нуля у нас с вами, то у нас получится тоже вот на фоне экспоненциального затухания уже как бы синусоидальное поведение. Тут косинусоидальное, тут синусоидальное. Вот так будет выглядеть график мнимой части отношения EX от Z к EX от 0. Значит, для того, чтобы характеризовать этот процесс, значит, можно ввести, первое, для осцилирующей части, вводится понятие длины волны. Длина волны — это глубина, на которую мы придем в эту же фазу, в это же место, то есть вот тут мы начали с максимума, пришли к максимуму. Это лямда. Лямбда — длина волны. Глубина, на которой лямбда — длина волны. Кстати, не путать там мы только что лямбда для характеристического уравнения писали, это, это лямбда, другая лямбда уже, просто буквы совпадают смысл другой. Длина волны. То есть это длина волны, когда по проходит полный период. Проходит поле, полный период. Период. Это вот в этой косиносоидальной части. Значит, кроме этого, можно характеризовать э, еще э, значит, э, экспоненциальное затухание. Тут можно, если тут вот это отношение начинается с единицей, вот это максимальное значение единицы, вот, то, значит, взять по экспоненциальному затуханию, когда у нас будет е e в минус первой степени. E в минус первой степени то есть затухнет в Е раз, в 2,7 раза, вот эту глубину назовем толщиной скинсуя. Толщина скинсуя. Да, кстати, я не остановился. Чем отличается действительная часть, вот мнимый, вот поведение, значит, Тут мы что действительно часть вот этого отношения характеризует. Представь себе, мы работаем с гармоническим сигналом. Вот я нарисую, значит, наше поле Е, e, х в данном случае, Т время Т, значит, вот, значит, он меняется по, ну скажем, допустим, по закону во времени на поверхности Земли. И вот эта картинка отражает, как ведет себя поле с глубиной в момент в тот момент, когда на поверхности у нас максимальное значение. Максимальное значение. А вот это отражает, как ведет себя поле с глубиной в тот момент, когда у нас на поверхности на ноль. Вот что мы имеем... На, значит, это поведение поля вот в этот момент времени, это поведение поля, когда поле на земной поверхности равняется вот, нулю. И мы ввели два понятия — толщина скин скинслой и длина волны. Значит, длина волны. То есть давайте посмотрим соотношение. Значит, длина волны характеризует осцилирующую часть, толщина скин-слоя характеризует экспоненциальное затухание. Соотношение, соотношение, значит, между лямды и толщиной скин слоя. Значит, лямбда — это полный период, когда в земле, а толщина скин -своя это э, значит, в раз. затухание в е Затухание в е Вот, значит, э, лямбда значит, — это, значит, что тут, значит, аргумент вот у нас косинус, мнимая часть К, если Z равняется лямбда длины волны умножить на лямбда, то это значит, что косинус от 2π. Полный период это 2π. То есть мнимая часть k умножить на лямбда равняется 2π. Ну, мнимая часть э, меньше 0, то есть лучше тут указать модуль мнимой части. Значит, модуль мнимой части. Значит, лямбда равняется 2π на модуль немой части К. Теперь толщина скин-слоя. Значит, толщина скин-слоя это когда у нас в показателе экспоненты е e минус действительная часть к умножить на толщину скин-слоя. Это все будет равняться е e в степени минус единицы. Соответственно, толщина скин-слоя это единица разделить на действительную часть к, поскольку действительная часть к равняется по модулю мнимой части модуль мнимой части K, то это в принципе получается то же самое что единица на модуль мнимой части K. или же значит мы видим что это будет вот это значение лямбда но разделить на 2 пи, лямбда разделить на 2 пи. таким образом значит толщина скин слоя в 2 2 пи раз меньше длины волны значит э, э, значит если на толщине скин слоя мы имеем затухание в е раз затухает затухает. Поле в е раз то то на лямнда затухание в е в степени 2 пи раз это примерно примерно 500 примерно 500 то есть пока проходит у нас полный период, на глубине равной длине волны от поля уже практически ничего не остается, есть затухание в 500 раз. То есть 6 толщинских слоев укладывается в длину волны, на каждой скин-слоя Бьера затухает, и таком, значит, Е в степени 2π примерно 500, 500 затухание в общей сложности в 500 раз. Вот. Посчитаем выражение для, выражение для лямбды и для длины вовной и толщины скин-слоя в системе СИ, то есть в метрах. Лямбда равняется 2π. На мнимую часть k части Это 2π. Значит, мнимая часть k с вами корень из двух на 2 Корень из э, омега минулевое σ. Значит, омега равняется 2π разделить на t. Нулевое равняется 4π на 10 в минус 7 в системе 7. Следовательно, подставляем сюда. Равняется 2π. Делить на... А, давайте 4π. Вот это двойка переходит в числитель. Корень из 2. Корень из 2π разделить на t 4 π на 10 в минус 7 давайте сигма единиц на ру единицы на ру значит тут получается у нас равняется 4 пи под корнем у нас Заносим двойку сюда, значит, 4π на 4π. 4π в квадрате умножить на 10 минус 7, А вверх пойдет корень из ρt. Вот, Значит, это сокращается, равняется... Значит, корень из 10 в седьмой ρt, 10 в седьмой, значит, ρ, сопротивление в метрах, t, период в секундах, результат в метрах, λ равняется 10 Толщина с мы с вами установили, что это λ разделить на 2π, таким образом... Таким образом, это корень из 10 седьмой степени ρt разделить на 2π. Вот эта формула особенно важна для нас. По этой формуле мы будем оценивать глубину проникновения переменного электромагнитного поля в проводник. Возьмем, да, это формула в метрах, результат в метрах. Значит, возьмем пример конкретный ро. 10 омметров. Ну, такое среднее сопротивление. Частота F равная 1 Гц. Соответствует периоду 1 секунду. Подставляем, какая-то ощность на скинцой. Насколько упако проникает поле в землю. Корень из 10 в 7. 10 омметров и 1 секунда. Разделите на 2π равняется 10 в четвертой степени, тут получается 10 восьмой под квадратным корнем 10 в четвертой, разделить на 6 примерно, то есть примерно 1600 метров. Вот, значит, на частоте 1 Гц, сопротивление среды 10 Ом метров, электромагнитное поле, толщина скинслой проникновения электромагнитного поля 1600 метров больше, полутора километров проникает поле в землю следующий значит следующий у нас элемент следующий вопрос который мы с вами хотим обсудить значит седьмой импеданс импеданс в однородном полупространстве чему нравится Z равен отношению EX KHY или минус Y x как мы говорили равняется значит из решения которое мы с вами получили C1 E в степени минус KZ делить на D1 E в степени минус KZ Экспонент сокращается, получается отношение двух констант c1 d1. Фактически это означает, что мы имеем константу, то есть импеданс не меняется по глубине внутри однородного полупространства. Он все время одно, один, один на любой глубине и на поверхности совпадает. Давай так напишем импеданс. импеданс. не зависит от Z, от глубины Z. То есть давайте импеданс, вообще давайте так, чтобы Z и Z, тут у нас игра идет Z, импеданс Z давайте большим будем, все время чуть побольше, а глубину Z поменьше писать. Потому что две, одной буквы называется, вот как уже у нас лямда там была, лямда корень характеристического уравнения, лямда лямбда так тут, значит, импеданс, z и глубина z тоже. Одна будет побольше писаться, другая поменьше. Вот. Теперь, смотрите, на самом деле вот эти c1 и d1 это вещи связанные. Мы сейчас покажем, что они на самом деле не константы, которые связаны между собой. Вот. Значит, для этого значит, значит, рассмотрим первое уравнение максимум. Первое Значит, ну вот в случае однородного полупространства возбуждаемый плоской вовной, то есть положим в этом уравнении d по dx равняется нулю, d по dy равняется 0. В этом случае мы с вами показывали, что у нас минус d от вот этого ротора h остается y по dz, то есть при орте x равняется x вот. значит, вот смотрите, что мы делаем. Значит, мы подставляем наше представление, что hу – это d1 на e в степени минус kz, а ех это c1 на e в степени минус kz. Значит, минус частная производная по z, c1, ой, извиняюсь, нет, d1 тут, HY, d1, d1, e в степени минус kz, в степени минус kz, в скобочках так равняется сигма c1 e в степени минус k z продифференцируем слева значит d1 выносится не зависит от перемены значит и а тут при дифференциале экспоненты получается минус k минус k на минус плюс значит того будет d1 k e в степени минус кз с этой стороны сигма c1 е e в степени минус kz значит мы экспоненты сокращаем получается что d1 равняется значит c1 на сигма разделить на к следовательно значит подставляя обратно вот значит, вот это выражение подставляя в d1 мы получаем, что импеданс z опять, я покрупнее, буду покрупнее писать вот так импеданс z будет равняться c1 разделить на c1 sigma разделить на k c1, c1 сокращается получается Значит, К разделить на сигма. Вот это важный результат. То есть импеданс оказывается свободным от вот этих коэффициентов, неизвестных коэффициентов, которыми мы с вами э, связано была неизвестная интенсивность первичного поля. Вот, в общем, вся идея передаточных функций, что, беря, вот, по сути дела, отношения разных компонентов, ну, соответственно, вы, правильно выбранных компонентов, мы можем убирать вот эту неизвестную константу, связанную с интенсивностью первичного поля, и получать параметры для передаточных функций, получать напрямую параметры, которые связывают передаточную функцию с, именно с геоэлектрическим с разрезом. Давайте, значит, здесь продолжим. Значит, вместо К. У нас с вами, мы помним, что k – это корень квадратный из минус и омега нулевое сигма. И тут сигма без корня. Следовательно, получается минус и омега нулевое вот. Значит, что мы можем, во-первых, какие выводы сделать? Что, смотрите, у нас, значит… К — комплексное число, сигма — действительное число. Импеданс, соответственно, тоже комплексное число, но обладающее фазой вот этого комплексного числа. Аргумент Z совпадает с аргументом к и равняется минус 45 градусов. То есть импеданс, э, фаза импеданса совпад, э, значит, совпадает ну, в случае однородного полупространства значит, совпадает, естественно, что это все для однородного полупространства, совпадает с фазой волнового числа и равняется минус 45 градусов. Теперь, значит, еще есть просто, давайте, одну запись, то есть, вот смотрите, вот есть такое представление, такое представление, вот, и есть еще, представление такое, что давайте k умножим, и числитель и на k. Тогда тут получается k квадрат. Сигма к k квадрат это минус и омега нулевое сигма. Тут есть сигма k. Сигма из сигма сокращается. Получается минус и омега нулевое разделить на k. То есть это вот три эквивалентных формы. Первая, вторая, третья. Сейчас давайте посмотрим. Значит, значит, восьмая страница. значит в однородном полупространстве аргумент Z равняется аргументу к равняется минус 45 градусов а модуль z равен вот из этой формулы модуль z это просто корень корень из омега 0 ро если возведем возьмем модуль z в квадрате Квадрат импеданса мы получим омега ну, нулевое ро отсюда следует что мы можем получить ро сопротивление однородного полупространства из импеданса делить на омега нулевое вот собственно основная формула для мтз то есть идея метода мтз вот в этом заключается идея метода мтз мы меряем Отношение компонента электрического магнитного поля. Получаем импеданс. Берем модуль этого импеданса, возводим в квадрат, делим на аммигами нулевое, и получаем сопротивление однородного народного полупространства. Если мы имеем реальный какой-то геоэлектрический разрез, сложно устроенный, какие-то объекты, границы и так далее, вот, и проводим наблюдение на поверхности этого геоэлектрического разреза, это геоэлектрический разрез. разрез реальный, сложный, не пространстве. то дальше получаем поле в каждой точке, отсюда переходим к импедансу, а от него получаем, его можем пересчитать в кажущее сопротивление. РОТ, вот это называется кажущееся сопротивление, для метода МТЗ, в отличие от метода ВС, индекс Т используется. Рут M, модуль Z в квадрате, разделить на омега-миналевое. Формула для кажущего сопротивления. Кажущего сопротивление в методе МТЗ. Значит, МТЗ — это частотное зондирование. зондирование, то есть изменение глубины исследования делается не за счет увеличения расстояния между источником и приемником, а за счет изменения изучаемой частоты поля. Чем ниже частота, тем глубже проникает поле в землю. Поэтому Значит, для, в качестве представления результатов метода МТЗ строятся кривые кажущиеся сопротивления. По оси ординат рукажущейся, которая реально откладывается в рук кажущегося, по оси абсцисс корень из периода. Ну, в нашей российской литературе, в российской, в советской литературе корень из периода, в иностранной часто сам период. Но в алгорифмическом масштабе если мы представляем, то корень из периода и период отличаются только ну, масштабом по горизонтали, сами формы кривых остаются просто либо чуть сжатые, либо чуть ли растянутые. И вот значит, зависимость, алгарифм окажется сопротивление от периода и называется кривой МТЗ, называется амплитудной кривой МТЗ. Почему амплитудный? Дело в том, что рукажущийся получается из импеданса, то есть импеданс, модуль импеданса нам дает рукажущийся, а что такое модуль импеданса? Это фактически отношение амплитуд электрического поля к амплитуде магнитного поля. Следовательно, используются амплитуды плебаний электрического магнитного поля. Поэтому, значит, по ним получается модуль импеданса, а по ним кажется сопротивление. Соответственно, это называется амплитудные кривые МТЗ. Но поскольку, да, значит, тут у нас эгорифмический масштаб с вами, то есть вот это один, скажем, 10, 100. Ну и тут тоже самое, 1, 10, 100. Вот, значит, теперь, поскольку импеданс комплексное число, а в самом рукажущемся участвует только модуль, разумно использовать еще и фазу импеданса. То есть вот фаза импеданса, называется фи-т, кривые фи-т, аргумент z. аргумент z. Рисуется тоже тут по этой оси корень из t, тоже логарифмический масштаб, вот по этой фи а вот тут уже арифметический масштаб. Вот это, скажем, 0 градусов, это минус 45 градусов, минус 90 градусов. Если бы у нас было однородное полупространство, то рукажащиеся бы, вот, было постоянное на одном независимого от периода, все время было бы одно и то же совпадающее сопротивление полупространства. Если у нас однородное полупространство, то фазовые кривые тоже были бы константы на уровне минус 45 градусов, как мы вам уже сказали. Вот здесь вот. Но, значит, реально в меняющиеся, рукажащиеся меняется, и фаза меняется вот периоды периода колебания, отражая изменения слоев сверху вниз, то есть мы проводим как бы, зондирование, значит, по, по кажущимся и по фазовым. Значит, это амплитудные кривые, это фазовые кривые. амплитудная, фазовые МТЗ. Так, на этом мы с полупространством закончили и будем переходить к горизонтальной свористой следующей Следующая модель.